Сумки и рюкзаки, коллекция габелена, весна-лето 2022 года. Красивые гобелены от производителя города пеза фабрика Шанель. Для тех, кто боится, либо не любит светлые цвета сумок, есть женщины, которые предпочитают носить более темные варианты, считая, что пачкаются сумки и они Непростые в обслуживании. Для тех, кто просто любит нестандарт. Сумка показываю классический вариант выполнена очень необычно и интересно. Ой, павочки! Похоже, это лето к нам. Лето двигается в нашу сторону. Смотри, красивый летний гобелен. Он неяркий. яркий. Но между тем. Смотрите, какие цвета здесь использованы. Здесь и бабочки, и цветы, и все оттенки. Дело, получается, будет легко комбинироваться с абсолютно всеми вещами в гардеробе. На задней стенке карман на молнии, на передней шикарная кисточка. Смотрите, какая строчка, как выполнена фурнитура. Работа очень аккуратная, шея для нас старается. У сумки три входа. Два наклепка которые легко открываются и легко закрываются на магнитах и средний отдел на молнии смотрим что за мной Вынимать, что не буду показываю на задней сети карман на молнии на передней два кармашка цена этой сумки 2500 рублей следующая позиция у нас рюкзачок родской рюк. рюкзак который будет вместе и будет сочетаться с любым цветом вашей одежды, начиная от белого и кончая черным. Потому как здесь соединены абсолютно все цвета, вся цветовая палитра. Его можно одеть как с платьишком с костюмом, с каким-то, да и с джинсами. Ой, с джинсами будет вообще великолепен. Белая футболка, классические джинсы, представляете, даже кроссовки. И вы будете... Неотразимые размеры все моделей, описание подробное по поводу кармашков, что внутри всегда находится внизу в инфобоксе Там же вы можете найти нас в других социальных сетях. Итак, поехали. На задней стенке кармана молнии. По бокам два дополнительных кармана. Внутри открываем, здесь для декора молния. Открываем номер, идем. Еще один кармашек на молнии, смотрите, как он глубокий. Двойной бегунок, который позволяет открывать для удобства и левши, и правши. Это очень удобно. Здесь два кармашка на внутренней передней стенке, вот они. И карман, перегородка, сейфик один. И еще один кармашек на молнии вот здесь вот. Получается внутри три кармана. Вот такой вот рюкзачок. Мой номер телефона девятьсот 8904-436-0956. Звоните, пишите, буду рада ответить на все ваши вопросы. Подпишись и поставь лайк. Это очень важно для продвижения моего канала. ваш Барсунчатый эксперт. Здоровья вам и вашим семьям. Пока.